Всем привет! Все живое во вселенной развивается по заданной программе, которая называется Эволюция. Эволюция – это естественный процесс развития как единого целого, так и ее частей. Этот процесс мы наблюдаем в изменениях нашей повседневной жизни, а также и в происходящем формировании вселенной. Человек, как ее часть, также подлежит естественному развитию, изменению и трансформации. Но как все-таки работает эволюция, и почему мы стали такими, какие есть? Давайте попробуем разобраться. Объяснить весь процесс эволюции человечества на планете, как и самой планеты, достаточно трудно. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в новом ролике. А если серьезно, то я постараюсь рассказать вам более понятным и доступным языком, как же все-таки работает эволюция, и начать придется с самого начала, теории Большого Взрыва. Многие знают эту теорию, и если она верна, то наша вселенная появилась из крошечной частицы, в которой содержались все строительные материалы нашей вселенной. По мнению ученых, этот объект был настолько горячим, что в определенный момент времени взорвался, создав пространство для Вселенной и запустил процесс эволюции, в котором спустя несколько сотен миллионов лет мельчайшие частицы под действием сил гравитации стали сжиматься, скручиваться и образовывать различные вещества, из которых появились галактики, звезды, планеты и даже черные дыры. Таким образом, спустя примерно 9,5 миллиардов лет после Большого взрыва из гигантского молекулярного облака под действием силы гравитации образовалась протозвезда, а из нее и зародилось наше Солнце. Если молекулярное облако было бы больше, либо меньше, или образовалось бы несколько таких скоплений, то мы не наблюдали бы именно такое Солнце как сейчас, а может быть и не смогли его увидеть вовсе. Так как наша планета могла не зародиться, или ее формирование шло бы совсем по-другому, и жизнь на ней отсутствовала, либо ее развитие могло сложиться иначе. Точно так же сформировалась и наша планета но только за счет гравитационного поля звезды. И если частиц вокруг Солнца было бы больше, или они имели другие химические свойства, то наша планета стала бы совсем другой. Этот процесс и называется эволюцией, потому что за время формирования как планет, так и Солнца прошло большое количество времени и множество различных реакций, которые за время зарождения шли по подобию естественного отбора где под воздействием гравитации химические элементы взаимодействуют друг с другом и подавляют менее слабых. Но этот процесс продолжается до сих пор. Благодаря ученым мы знаем, что наша звезда имеет неконечную форму, и спустя миллиарды лет она увеличится в десятки раз, а затем превратится в белого карлика и будет светить еще ярче, пока не угаснет. То же касается и Земли. Ее эволюция продолжается и по сей день, начиная от движения литосферных плит и заканчивая сменой полюсов. А вот эволюция жизни на ней идет немного по-другому. На фоне ее разнообразия сразу возникает вопрос, как появилась жизнь на Земле и правда ли то, что все, что нас окружает, имеет общее начало. В самом начале мы все были рыбами и плавали в воде. Потом, однажды, у двух рыб родился ребенок тормоз. Потом этой дебильной рыбы родились другие дебильные рыбы, и в один прекрасный день одна такая рыба тормоз выползла на землю, цепляясь своими мутантскими плавниками, и подставила свой задну какой-то белки или кому-то там еще и родила лягушка-белку. Потом лягушка-белка родила дебильную мартышка-лягушка рыбу, и в результате получились вы. Так что вы дальние дебильные потомки пяти мартишек, которые подставляли задницу полурыби-полубелки. Поздравляю. И тут необходимо знать, как все-таки зародилась жизнь на планете, но на этот вопрос нет ни у кого ответа. Существуют десятки теорий возникновения жизни на Земле, и многие из них противоречат друг другу. Но никто не знает точно, как именно она зародилась. Единственное, что мы не можем наблюдать, так это то, как неживые химические вещества образуют живую клетку. И наша область исследования ограничена тем, что самые главные события уже произошли. Единственное, что мы можем знать, так это то, что молекулы в определенных условиях, как в случае с зарождением Вселенной, под действием гравитации или других сил, Смогли объединяться и копировать себя, что и дало толчок для зарождения жизни И тут уже вступает эволюция, так как при копировании молекул допускались ошибки, которые давали новые свойства Какие-то из них были незначительные, какие-то губительные А некоторые, наоборот, увеличивали рост популяции Ведь даже самые великие открытия человечества были банальной ошибкой Будь то пенициллин или рентгеновское излучение если хотите узнать об этом подробнее, то пишите свои комментарии, а я сделаю об этом отдельный ролик. И эти ошибки будут всегда, потому что копирование никогда не будет идеальным. Взять в пример даже Ксерекс. Насколько хорошо он бы не скопировал ваш документ, всегда будет какая-то погрешность, пусть даже и не видная человеческому глазу. Или же наоборот, он размажет чернила и вы выбросите эту копию. Своего рода это тоже является естественным отбором. Именно так и в природе. Это не у кактуса появились колючки. Просто у кого их не было в этой местности, были съедены. Это не зайцы научились менять свой окрас с бурова на белый. Просто те, кто не менял его в зимний период, также были съедены. Эволюция – это неосознанное развитие, а череда проб и ошибок, в ходе которых остаются самые приспособленные. И этот процесс будет всегда. Возможно, что через несколько сотен, а может быть и тысяч лет, Человек приспособится к радиоактивному излучению, и радиация ему будет не страшна, как сейчас, или же вырастут дополнительные конечности. Что звучит, конечно, глупо, но не забывайте, что мы тоже сразу не были такими, как сейчас, а произошли из клеток и только спустя миллионы лет стали тем, кем есть. Процесс эволюции – это не что-то сверхъестественное, которое несет в себе скрытый смысл. Это обычный процесс, который есть и будет всегда, будь то рождение ребенка или образование новой звезды. Он идет в каждом уголке вселенной, где есть химические элементы, образующие между собой что-то новое, под действием каких-нибудь сил. И если внеземная жизнь существует, то она может быть совсем другой, которую мы представляем, но эволюционировать она будет точно так же.